Затем мыс Меганом ребята, не попадаем мы на мыс. меганом похоже. Нужно ехать туда, в гору. Здесь вот такая вот течь. Можно, конечно, забраться. Что-то пачкаться неохотно. Осталось 6 километров, проехали мы 8 километров где-то. Вот какие вот они. На мыс? Такая машина чистая, красивая Вот и я тоже думаю Сейчас залезешь как свинья будешь Ну я уже догадался, наверное не поедем В следующий раз ну. Да Ну что, на Бугарате прокатитесь Сюда, сюда Ну сейчас Новый Свет поедем, наверное Новый Свет, там красиво Тепло, светло А сейчас Страх боли поднял Тем более нам нужно На маяк хотите, да? Да Ближе к маяку Ой, а там еще серпантин, а потом... Вы там по... были когда-нибудь? Ну, я только видео видел, а там ни разу не были а -а -а. Там, понимаешь, там серпантин поднимается, вот так вот идет Берем вниз пошел серпантинчик А потом там... <coughs> почти сам маяком, ну, где-то, ну, с угу. Там такая дорога убита, там только на танке есть. Я тогда на Сузук ездил, ну, вот, покороче, поменьше вот это вот И все прокли, пока спустился вниз по вот, этой вот, вот. Понятно если так, в принципе, не сильно жалко машину, вот можно подняться наверх проехать сюда, вот вправо, там есть бетонка, вправо, вот через вот сейчас, вот словинка там, видите, вот сейчас, где вот столбы стоят, да -да -да. там дорожка есть, там внизу красивая долина такая, я просто сверху посмотреть можете, вот. и маяк этот самый увидите, если вот такое выезжаешь машину попачкать. Ладно, в следующий раз. Так бы не станет, честно говоря, он видишь, как Ну хорошо, счастливо так что пока по покатать. Хорошо. Это на моем может куда-то подняться. И... Так что вот так вот. Сами все видели. Что нам рассказал местный житель? Ты маленький же ребенок. Да. Пасет лошадей? Вот только на его транспорте можно туда пробраться. Сейчас он говорит. Ну ладно, поеду. Там похоже, справа идет дождь, а вот здесь вот выглядывает солнышко. А тут вот такие вот ямки. Кто-то он еще решил съездить на Мегану. Скажешь, какие чистые, значит нормально. Можно ехать. Зашли на тропу Голицына, но пока еще не работает касса, молодой человек сказал, что мы оплатим на выходе. Мелкий дождичек капает. Ну, мелкий не помеха. Мало, чтобы большого не было. подвалами? да ну мы сейчас и будем там сидеть тут забежим грыза гремит за сооружение ну, скамеечка ребята рыбку ловят. Самая первая сегодня идет. Потому что вход с 9. А сейчас около 8 время. Тропа Голицына, другое ее название Соклина, была проложена в 1912 году, к приезду царя Николая II по приказу одного из основоположников российского виноделия, князя Льва Сергеевича Голицына. В настоящее время это популярный экскурсионный маршрут. Попасть на тропу можно с конца западной части набережной поселка Новый Свет. Кстати, такое название поселку дал царь Николай II, который, прогулявшись по возведенной на тропе, был приглашен к столу и угощен шампанским вином, производившимся в поселке, после чего заявил, что видит жизнь в новом свете. Поселок находится в 7 километрах от города Суда по туристическому шоссе. Вот так вот из колы дерева растет. Лужи будем перепрыгивать. Осторожно, камнепад. Снова рыбаки. Начальная часть тропы Голицына Проходит под северным склоном горы Кабакая В переводе с крымско-татарского Пещерная скала Названная так, потому что в ней находится много полостей Одна из таких полостей составляет Грот Голицына Также известен как Грот Шаляпина и Острадный Грот Вот и сам Грот это крупный естественный грот, выбитый морскими волнами в горе. Высота грота составляет примерно 25-30 метров, ширина до 17 метров. В середине века в нем находился христианский пещерный монастырь. Говорят, что вплоть до 19 века на одной из его стен сохранились остатки росписи. Позднее здесь была винотека князя Голицына. Каменные арки, хранилище для шампанского, сохранились до наших дней. Рожа. Камни сырые, скользко. Okay. <coughs> mm -hmm. Бутылка. Mm -hmm. князя Голицына. Никого нет. Кто украл хомуты? Ты, ты, ты, В глубине грота видна эстрада для музыкантов. Здесь же в полу вырыт небольшой колодец, где постоянно собирается чистая родниковая вода. Считается, что на этой эстраде пил сам Шаляпин. Существует даже легенда, что от его сильного голоса разбился бокал с шампанским. Поэтому грот был назван в его честь. Вот здесь вот стоял столик и пара стульев. И князь Голицын распивал здесь свое шампанское Шаляпин. Так, а вот здесь бутылки хранили. Достаточно глубоко. Знаешь. А свод-то какой Кто эту дыру долбил? Какую дыру? Ну вот этот подвал -то. Ну вот это вот она, наверное. Ну, Естественно? Да. А вот это все ставили, конечно. Не знаю, вот эти отверстия тоже естественные или нет. Как-то страшновато даже становится, да? Жутковато. Что это все обвалится, и ты отсюда не выйдешь. Идем дальше по тропе Галицин. После грота тропа ведет к южным склонам горы Кабакая, далее она спускается и следует вдоль побережья Синей бухты. Синяя бухта, называемая также Разбойничье, ограничена с востока горой Кабакая, а с запада мысом Капчик. Во времена Тавров и древних греков здесь по легенде прятались пиратские суда, а в советские времена здесь снимались эпизоды к таким фильмам, как «Человек-амфибия» и «Пираты 20 века». Угу. какие цветочки красивые Что за растения, непонятно Не знаем мы таких Мыс Капчик по происхождению древний коралловый риф разделяет синюю и голубую бухты. В средней части мыса имеется 77-метровый сквозной грот, ныне закрытый для посещения. За мысом Капчик, куда мы не добрались из-за разбушевавшейся грозы, открывается вид на голубую бухту, которая с востока ограничена самим мысом Капчик, а с запада горой караул Аба. На побережье этой бухты расположен царский пляж, который облюбовали еще царские особы, поэтому пляж так и называется. На мысе Капчик тропа Голицына переходит в можжевеловую рощу, ведущую в центр поселка Новый Свет. Что ж, будет повод посетить это место еще раз. Кстати, денег с нас за не совсем удавшуюся прогулку не взяли. Дождь пошел. Царский пляж будет за этой горой. Дорога уходит вон туда. Потом похоже вот туда. Гремит гроза, идет дождик небольшой. Идет сильный дождь. Мы прячемся под кустом. дальше не можем идти дождь сильно идет спрятались под естественным навесом все вымокли как курицы мокрыя. И гроза гремит. А где гром? Там дальше еще группа стоит. Но они по деревьям стоят, их мучат, А нас уже нет. Мы уже вымокли, да? Ничего, искупались заодно. Но тепло, хорошо, что тепло. Вот приключение, Какой у нас сегодня везучий день. Кавычка. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. тогда мои друзья со мной. Сами... Все, на этом закончилась наша экскурсия по тропе Голицына. А кто не видел водопады Чанцу, можно посмотреть примерно здесь. как быстро меняется погода на юге. Дождь закончился, вот уже солнце, и опять уже жара. Мы решили прогуляться по городу, по набережной. Is yeah. Замок ужасов. Это замок ужасов? Да. Видишь, вот на тележке садишься, сюда въезжаешь, а там выезжаешь. И какой ты оттуда выезжаешь? Интересно. Я вот. вот такой, вот, да? Да, да, вот такой. Интересно здесь? Секреточка. Ужасы. 150 рублей. А это что такое? Это вот так, наверное, куда я сюда А это нет, это красота. 11 июня 8 часов утра пляж судака штормит после вчерашнего дождя поднялись на самую вершину вот самая верхняя точка горы